О, нормально. Смотрите, какой дым. Черт возьми, смотрите, что произошло. Light. Light. No. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, кому хочешь, давай увидимся, конечно. А чё нет? Давай, давай. I will, I will for Вот такой, ребят, пока контраст. Итак, ребята, мы вернулись на Нисибичи. Сегодня хотим арендовать себе водный скутер. Для того чтобы это сделать, нам необходимо пройти до вот того острова. Там и расположен на контора, который сдает в аренду: лодочки, катера, катамараны, все что угодно. Для этого нужно пойти и вот, посмотреть, как идут другие отдыхающие, и по этому же маршруту проложить свой. Пойдемте выберем катамаран. В общем-то, все запланировано, сделали, все, что хотели. Теперь можно отдыхать на басике. Я думаю, что еще, наверное, несколько дней и все. И пора мне куда-то вылетать. В следующую страну уже приметил несколько. Об этом я уведомляю в Instagram. Поэтому подписываемся. Может быть, вы из этой страны, из этого города. И Фу, обязательно увидимся. Короче говоря, друзья мои, все разъехались. Я всех уже проводил, всех встретил, проводил. И сегодня я сейчас только съехал с этой большой квартиры. В принципе, она мне уже не нужна. Сейчас я иду в новый отель, блин, сумки что-то прибавляются, прибавляются, какую-то фигню, там возьмешь какое-то полотенце, там какую-то маечку, ботинки, блин, полное, вообще уже все, куда пихать, не знаю, полные карманы. Вполне себе нормально, удобно. удобный балкон, ну вот стиралка, сейчас я вещички кину, пожалуйста, душевая, нормальная тоже. И вот комната отдыха моя, вообще нормальная тема. Смотрите, лайфхак еще раз, обратите на это внимание обязательно, когда поедете на Кипр, это стоит на букинге, вот эта вот тема, она стоит 35, кажется, евро в сутки. А к нему пришел, говорю, а что будет без букинга, сколько будет стоить? Он сейчас, сейчас подумаю, посчитаю, позвонил кому-то, новый ну, видать, просто здесь шарит, раздает. Он позвонил, говорит, 25 евро для тебя будет. 25 евро, ребята, офигеть, как круто! Винишка, видите, бутылка воды, кофе. Все включено, все четко, все красиво. Кондер работает. Сейчас арендую мотоцикл. Я вчера уже договорился, сейчас пойду документы дам и поедем с вами кататься. Ребят, ну что, я взял скутер. Вот такой мопедик. Сейчас я о нем вам чуть-чуть побольше расскажу, где взял, почем взял. Это самый простой вариант. Он совершенно новый, он мне сказал. Ну и по нему видно, он нету. Не поцарапанный. Пока, не поцарапанный, пока я его взял. Короче говоря, я шел по береговой линии вчера, вышел из пляжа и думаю, возьму-ка я сейчас мотик и поеду уже на нем. Короче, сколько стоит скутер? Один говорит, 25. Пойду дальше. Следующий спрашиваю: он говорит: 30. Я говорю: так там 25. Он говорит: так у меня мощнее, у меня лучше, у меня движок. Да, мне не нужен движок, ты хоть туда педали поставь. Случайно совершенно зашел в магазин. В продуктовый. И реально цены сравниваются с тем, что там на набережной, да, там хотя дойти 5 минут просто надо зайти вот так за угол. Я говорю, думаю, зайду, просто мотики спрошу, говорю, а почем? Он говорит, а на сколько тебе дней, на, на, на сколько дней? Я говорю, ну, да, пример на 3. Он говорит, ну, если на 3, то 45 выходит на 3 дня, представляете? Я говорю, ну, давайте. Я за 45 его снял. Так что, ребят, просто знаете цену. Вот такая вот драндулительная. Самая маленькая, самая маломощная, просто ноги поставил, газуешь, ничего учиться не надо. Должна стоить, ребят, ну точно не дороже пятнашки, я так думаю. Так, ребятки, заказала карбонару, я так ее люблю, красота! Вот этим мне и нравится, ребят, мотоцикл, свобода, куда захотел, туда и поехал. Не кушаешь где-то на набережной, где все едят, а в своих каких-то местах. Блин, слушай, реально опасная штука, знаете? Когда мне было 16 лет, и когда мои друзья вот такие штукенцы покупали, я тоже говорил папе, давай возьмем, давай. Он мне говорил, не надо, это опасно. Приди в себя, Женя, очнись. Я тогда не думал, что это реально сильно травмоопасно, очень. Даже вот мне я еду, страшно задумываюсь о последствиях, если я вдруг упаду. Еще и без одной руки еду. А тогда я совсем не задумывался. Тогда мне было все равно. Тогда я считал себя лучшим водителем. Поэтому еду аккуратненько, не торопясь еду сейчас на самокатике, на своем. Чувак подъезжает. О, бро, а по чем ты арендовал? А что, сколько стоит? Я говорю, 15 евро. Вау, это что, типа, так дорого? Я говорю, а сколько он должен стоить? 12. Я думаю, блин, ладно бы 10 сказал, а то 12. Ну, короче, ребят, так что местные тоже говорят, что где-то, видите, 12 должен стоить. Тем временем я ищу, ребят, где постричься. Здесь же, как это называется, сиеста, да, когда все с пять днем, вечером после обеда или когда там к вечеру начинают работать, поэтому сейчас пока я даже не могу ничего найти. Они все работают, начинают с 3-4 с ближе к вечеру, но там мне уже надо готовиться к вечеру, понимаете? Я уже должен пострижен, наглажен и готов покорять новые вершины. Короче, ребят, я что решил попробовать? Вот здесь есть автомат, банкомат, я попробую сейчас там снять 100 евро и посмотрим, потом по курсу я переведу, по какому курсу сам банк мне будет менять. Если я беру 100 евро, мне пишет Просто за транзакцию 4 евро сразу снимает. И потом они, вот они почем меняют. 0,72 они меняют. Поняли, да? Итого у меня 140 долларов снимется, а я сниму 100. Не, не пойдет. Я пойду лучше по 0,80 найду. Короче, ребят, нашел какой-то банк. Может, еще лучше будет. Пойдем посмотрим. А, о, в Рашн есть. Снятие наличное. 110. Почему 110? 100. 100. Возьмите наличные. Блин, вот козел. Он сразу, ребят, все эти дал мне. Даже не предложи мне. Давайте посмотрим в чеки. Все, просто текущий 100 евро и все. Офигеть, ребят. Даже не сказал мне, что за По чем? Ну что, че, ребятки, меня постригли. Честно говоря, наверное, у вас также, когда ты привыкаешь ходить к одному человеку, который тебя стрижет. Блин, каску забыл. То тебе уже другие не очень нравятся. Это, это мне как-то не очень нравилось. Вам как скажете? Нравится, не нравится? А я побежал на пляж, меня там ждут мои друзья. Ну, местные друзья, с кем я уже здесь познакомился. что-то вот ветерок сегодня конкретный. Сегодня уже, наверное, почти месяц, как я нахожусь на Кипре, вы знаете, столкнулся с проблемой. Я не знаю, что вам снимать, я не знаю, что вам такого показать, вы знаете. Все равно, что ты живешь в Саратове, и вроде бы изначально, когда ты туда приезжаешь, тебе кажется все удивительным, так же, как и мне на Кипре. А потом ты думаешь, ну блин, ерунда какая-то, что мне здесь снимать, что мне показывать. Ничего интересного, это набережная коммуна, нафиг интересно. Но я рад, что вам интересны мои ролики, я рад, что вы интересуетесь, спрашиваете, задаете какие-то вопросы в Инстаграм, какой-то отель посоветовать, сколько стоит лодочка, то-то-то, как, где билет брать, что, как, почем, где. Я сегодня снял очередной отель, переехал, цены подросли. Вот этот отель, который мы в прошлый раз с Женькой арендовали, это тот же самый, только этаж немножко другой, тоже вид на море. Раньше он стоил, по-моему, 60. Евро, что такое сейчас я дал 120 евро, это у нас уже сколько 10 тысяч рублей даже, да. И уже планирую куда-то еще отдыхать хочу, потому что я, как знаете, миссия, миссию я эту прошел, Кипр пройдил, все надо покорять следующие страны и планирует сделать ближайшие два-три дня, куда то тоже поехать. Доброе утро мне, я выехал из этого отеля, знаете почему? Хотел сейчас продлить этот отель, они готовы, извините, у нас все занято, выходные. Короче. Представляете, я звоню в этот апартмент, который я нашел на букинге. Думаю, сейчас позвоню. Я через Google их номер нашел, звоню, говорю, здрасте, а сколько стоит? Они мне говорят, 90 евро. Я говорю, смысл 90 евро? Почему 90 евро? 80 же на букинге. Они говорят, а у тебя там скидка, там какая-то Genius у меня скидка, потому что я часто арендую. Давай ты нас оплатишь, будет. Также, же 90 будет. В смысле 90 если Я за 80 могу. Не, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, это другое, да? Ты не понимаешь, когда ты придешь арендовать, ты еще будешь платить за электросети. Чего? Какие электросети? Блин, что за турецкий вообще развод? Какие электросети? Вы же смеетесь? А, у нас наши локал правила. Я говорю, меня ваш локал не волнует. Букинг, если не написан, то вы мне все равно дадите. Электросети. Так что сейчас пойдем на разборки. А вообще, кстати, друзья, лайфхак вам: если вы приезжаете на Кипр и планируется здесь провести, ну, скажем, там больше двух недель. Если даже, скажем, я снимал в среднем, пускай по 60-70, хотя, наверное, даже дороже в сутки отели, то уже считайте, месяц это под 2000, до 2000 евро. Можно было этого сбежать. Каким образом? Если бы я знал, то можно было просто арендовать бы отель, не отель, а апартамент, который арендуют местные жители. Это стоит 300-500 евро в месяц. Прям нормальный за 500 можно снять, как мне сказали. Вот вам лайфхак, я лично в следующий раз именно так и сделал. Я обязательно вернусь на Кибор в этом году, и вот как раз в самое, в самый разгар сезона я вернусь сюда и сниму сразу на месяц. Короче, ребят, показываю свой номер. Немножко, конечно, South Apple Здесь кроваточка, там два диванчика, туалет даже есть. Можно здесь сушить, можно шашлык жарить. Такая тема, ребят, так и живем, так и живем. Сейчас буду смотреть, вот я включил специальный ноутбук, буду смотреть билеты, но не на авиаселс. А авиаселс, вы помните, что это поиск самых проблемных, сложных авиабилетов самых стрёмных, короче, туда точно не обращаемся, будем смотреть на, например, Sky Scanner, а потом, как вы мне и советовали, уже переходить на, соответственно, на авиакомпанию и там покупать еще дешевле, поняли? Поняли? Погнали. Короче, ребята, я приехал в отель, называется он. Короче, ребята, я приехал в отель. Называется он Simus Magic Hotel Apartment. Приехал, зашел на ресепшн. Ребята говорят, оденьте, пожалуйста, маску. Я надел маску. Все, соблю. Вот моя маска. Social distance, please. I'm recording to me. Турция очень пахнет, вы знаете? <связанная> такой разводняк просто. Okay, Я давал вот этот отель. Они мне просто мешают. Почему? Потому что это не... Потому Потому что Потому что я не могу отменить резервацию. Хорошо, я буду за карту. Я не имею наличных. Окей, так отмените Если я отменю, я потеряю 15%. Вы можете отменить. Я хочу оплатить картой. У меня есть карта. но у меня нет кредитной машины для Но это не моя проблема. Это не моя проблема. Обычно я оплачиваю картой. Хорошо, так. Хм? Так. Uh you can cancel reservation. I can do it. What? Because I'm losing fifteen percent. No, it's not. It's free. No, it's not free. It's free. Okay, can you show me how I can do it? Yeah. Mm, cancellation cost fifteen percent. Fifteen? No, no, no, no. A uh, one minute for check? Yeah. Okay. No, fifteen. It's not free. 15 евро. Cancellation cost. You'll be charged 50%, 50 of the total price if you cancel your booking. You see? 15%. I said one ago. Я пришел сюда, они говорят, а ты, пожалуйста, плати еще 8 евро за электричество сверху. Что за бред вообще? Вы сталкивались с таким? С таким же успехом я и другой вариант тогда бы за эту сумму рассмотрел. Ну, короче, поняли, да, развод. Потом начинается, значит, проблема, вот, ты знаешь, мы не принимаем карту кэш, вот иди, банкомат здесь есть. А помните, банкомат я вам говорил, там, я долларов 15 просто потеряю? И мне ваш отель выходит уже 50, 50 уже выходит. И я говорю, слушайте, я буду сейчас записывать, говорю, на видео для букинга, и букинги предоставлю туда. -пись". И она возбудилась, убирай камеру, убирай, ну вот вы видели, собственно, да? Я говорю, полицию, звони. Че, скажете, я не прав, я не хочу позволять себя дурить к себе относиться, как к какому-то рабу, знаете, пришел ему деваться Ээ, не салют, будет. Мне есть куда деваться, отелей полно, сегодня не выходные, выходные просто и цены больше, и Эээ, не так салют. много хороших отелей. Поэтому вариантов много, куча всего, найду другой, просто надо отменить, а она, видели, берет мой телефон, нажимает cancel, cancel, cancel, она видит, что там 15 евро mm -hmm. я теряю, и она скорее-скорее отменяет, mm -hmm. Хотел, чтобы я потерял, но я у нее отобрал телефон в Окей, я м, спекуя, нав, for booking, вы отмените, окей, about five minutes, it's Окей, okay. okay, thank you. So, Ага. Uh, uh -huh. Booking consulate. Okay. Okay, thank you. Thank you. Have a good. Okay, thank you, thank you too, have good day. Yeah. Блин, такие хитрожопые. И знаете, это так, так-то пофигу или куча, я и другой найду, это ничего особенного вообще. Просто расстраивает само. Это отношение, как, как, как в Турцию реально возвращаюсь. С Турции все понятно, да. Мы разобрались, все поняли. Что там нужно быть аккуратным, там, к сожалению, обманывают, разводят, пытаются нашего брата, да. А я сейчас говорю: ну, до, еще до того, как снимала, я говорю, а может быть там и двери нету? Он говорит, есть. Я говорю, окно есть, есть. Я говорю, а закрывать не надо дополнительно доплатить, он говорит, нет ну да, да, давай, еще, еще за что-то мне забыл. за подушку, может быть, а что, это как, ты что, без своей подушки пришел, что, чувак, ты сдурел, что -то? кстати, ребят, вот это вот, видите, заведение, называется сеньор фрокс, это, ну, типа, клубешник, не клубешник, я там уже много раз был, вы знаете, там стоит всегда, вот здесь стоят люди, которые тебе предлагают, ну, типа, зов зовут тебя к себе в заведении, говорят, мы тебе даем вот скидку, пожалуйста, фри-шоты, фри-коктейли, вчера мой Ой, подписчик приехал, вчера Семен, Привет, Семен. и мы с ним начали здесь гулять, он со своей девушкой был мы здесь гуляли, я говорю, о, давай сюда зайдем, давай и нам стоят, значит, здесь на входе дают нам вот эти вот флайеры говорят, у вас три коктейли в случае, если вы три коктейли покупаете я дальше беру, значит, им говорю, хорошо, давайте нам безалкогольные три, я не помню, мохито или что-то я взял а, причем у них такая на табло было написано, знаете, у них иногда там 5-минутки такие есть, когда немножко слоу. они такие пятиминутки объявляют в клубе, и там тебе все, все, все напитки по 2 там, или по евро, иногда по евро, вчера было по 2. И суть этой акции заключалась в том, что ты должен купить 3 напитка, и 3 напитка тебе дадут бесплатно. И я говорю, о, акция у вас, давайте нам 3 мохито. И вдруг он дает нам 3 мохито, и... Цена должна быть 6, по акции же вроде мы успели на барную стойку подойти, и 3 еще бесплатно, а он говорит, давайте, ну, короче, не 6, а больше, 12, что ли, по 4, типа, или что-то такое, я говорю, почему, а почему, ну, и, и, и самое-то главное, ребят, понять в чем дело, то есть они начинают тебя разводить, а потому что эта акция не на то распространяется, это не там, это нигде, и так, так, это знаете, так, короче, ребята, тошно от того, что тебя пытаются обмануть, мы же не какие-то пьяные, там, Свинья, чтобы, знаете, можно было сказать, ну давай мы сейчас первый и последний раз его сейчас здесь а, на бабосике-то опрокинем. А дальше он завтра ничего не вспомнит. Мы абсолютно трезвые люди, пришли к вам в заведение, вы сами зазываете, зовете. И тут такая история. И так от этого тошно. Я говорю, не, не, ваши коктейли нам не нужны, нас обманать не надо. И дело абсолютно не в деньгах. Я чаевые им больше даю. Я когда сюда захожу, они сразу со мной, наверное, все здороваются, потому что обычно чаевые никто не оставляет. Я каждый возьму коктейльчик за 5 евро, евро отдаю. Возьму за 4 евро, евро всегда отдаю. Мысль заключается в чем? Отчего бы нам сейчас в описании, в ссылке не прикрепить Google вот этого заведения, сеньор frog а вам не перейти на этот Google и оставить им комментарий? Кто-то скажет, это бесполезно, потому что у них тут большой, большой поток. Это правда, у них большой поток и вряд ли, вряд ли там, это как-то повлияет, но... Тем не менее, пускай будет, почему нет? Знаете, делаем все возможное. А самое главное, может, руководитель посмотрит. Ну, кто его знает? Давайте изначально всех считать порядочными людьми. Изначально будем считать, что это нормальные люди, но просто как, как Путин. Путин хороший, а все губернаторы плохие. Просто они его не слушаются, а он за всем уследить не может. Также и здесь. Может быть, у там и нормальный. Какой-то руководитель, и он сейчас посмотрит Google, поймет и примет какие-то меры. Поэтому оставляю в описании, кому не сложно единичку, комментарий. все как обычно. Ну что, ребят, заселяюсь, здесь никаких вопросов не возникло, собственно, как и должно быть. Такая у меня комната, видите, две кроватки. О, нормально. Кухня есть, но она мне не нужна. Вот этот стоит 50 евро. Смотрите, какой дым, черт возьми, смотрите, что произошло. Какой-то козел, как его по-другому назвать, вот не я. Фу. блин, очки мои модной. Пришли в негодность. Какой-то козел забыл выключить плиту. Я ее только что выключил. Представляете, хорошо пожар, блин, не случился. А, в принципе, и так можно ходить, а че нет? Нормально? Фу, вот давай нищий. Света с Семеном. Семен смотрит мой канал. Сколько уже? Года три. Года три. Представляете, как вообще произошло вчера? Я просто вчера сидел в кафе один вечер, думаю, побуду один и пишет Семен, «Здорово, чувак, я там тебя смотрю, я прилетел, сейчас война, давай увидимся!» Я говорю, ну, хочешь, давай увидимся, конечно, а что нет, давай-давай. Главное, думаю, чтобы это был не, не роман ватный, Помните романа Ватного? Уже, уже так, знаете, я с осторожностью встречаюсь с людьми. Так случилось, что Семен как раз заселился в том отеле в да, в котором, в котором я, собственно, сидел. Он спустился просто со своей подругой, и мы вчера до трех, до четырех. Гуляли. Сейчас вот сидим. Заедаем. Все, теперь. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, Попали в Мы Вам да. И пожалуйста, какие на момент пожалуйста здоровье когда они появились? А, жалобы появились сегодня утром. Это температура, жар, головокружение более по всему телу Спасибо вам за информацию Я вам через час еще раз Хорошо, договорились, спасибо Павлиния Павлиния Павлиния, да Павлиния О, окей, а у вас номер 219 Окей, мы на пути к вашему отелю. Мы будем там через 5 минут. Если вы можете подождать в ресепшн, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо, пока. Bye. Нормально, ребят, да? Чего работает страховка? Ребята, значит, приехали мы в такую клинку. Хай, Сагина. Очень, очень доброжелательные люди. Uh, значит, привезли меня сюда из, моей, из моего отеля. Приехала машина значит тоже вежливый водитель присаживайтесь пожалуйста как вас зовут отлично давайте последуем больницу в больницу меня привезли сейчас осмотрели сказали что немножко здесь э, имеется одно ну, покраснение соответственно э, возможно ну невозможно мы все надеемся что это конечно не ковид. мы очень на это рассчитываем но сейчас мы сделали такой quick тест который нам через пять минут покажет что это было что это заболеть такая но пока вроде бы все сводится к тому что это просто ну, какая-то инфекция не связанная, не связанная с ковидом, не знаю, посмотрим. Блин, офигеть, ребята, вот это сервис, смотрите, поехала. Я позвонил в страховку, которая у меня была, это было альфа-страхование. Вы знаете, принято считать, что я только вот э, могу плохое мнение, негативное мнение высказать. Вот альфа-страхование, ребят, страхование здоровья конкретное, вот вам конкретный пример. У меня была эта страховка. Я им просто сейчас позвоню в номере, говорю, что мне делать, как быть? Ну, потому что я никогда с этим не сталкивался, слава богу, таких ситуаций не возникало. Она говорит: я, мы сейчас вам в течение часа перезвоним, скажем, куда обратиться. Через 5 или через 10 минут, мне тут же звонит из больницы, говорит: мы через 5 минут к вам приедем. Они меня приехали, забрали, обследовали. Он мужчина там был, видели. Я говорю, можно я снимать буду на камеру? У меня говорю, на ютубе канал. Он говорит, да, давай снимай, пожалуйста. Показали, что просто покраснение в горле. У меня необходимые медикаменты, выдал мне, ребят. Выдал мне медикаменты, необходимые. Какие-то там таблеточки, витаминчики. Пускай будет а самое главное, что это все бесплатно, ребят, все в страховку включен. крутой сервис, крутой, и врачи молодцы, и сервис у них крутой приехали все, все вежливые, та, та, та, та, та, та, понимаете? и альфа-страхование молодцы, поэтому рекомендую, ребят, альфа-страхование, рекомендую, букинг а вот где не надо искать билеты, это авиаселс, ребят, туда не заходите, самое дерьмовое извините за выражение, компании, других слов, просто не другие, только матные, Матов же я не ругаюсь ребята, всем привет, доброе утро мне, только проснулся, в этом апартменте я жил красивым Забыл вам что-то уже снимать, ребят, забыл, когда камеру последний раз в руках держал, но я вижу, периодически меня поддерживаете в Инстаграме, пишите, ну что там, где видео, давай видео, так что буду продолжать. Я уже нахожусь здесь больше месяца, на Кипре, и мне прям уже надоело, и вот этого состояния я ждал, как только. Также из Турции в прошлый раз было, прошлую поездку, я там тоже был больше месяца, и вот когда надоело, все, значит, можно уезжать. И сейчас надоело, можно уезжать. Поэтому я сейчас нахожусь уже в Ларнаке, я вчера доехал на автобусе сюда, здесь переночевал и взял билет. Билет я взял на Турцию, Стамбул, потому что в Стамбуле много разных вариантов уехать оттуда в разные страны. Смотри, смотрите, какое спокойствие, тишина. Я, видимо, рад, рано так, не так часто выходил. Обленился всю ночь, гулял, танцевал. В Инстаграме, кстати, публиковал, и в историях, и в постах. Так что заходите, смотрите. Ну вот и все, ребята, я прибыл в Турцию. I will I will recording for police one seventy three no three you see one seventy three ninety when when we what be here one seventy two yeah one seventy three see one seventy four okay yeah point ninety mm -hmm. yeah good come on Нельзя пишешь пощекметься. I don't understand what you Окей, okay, thank you. Can you open Блин, yeah. ребят, я не успел еще в Турцию приехать, как вы видели, уже развод. Черт возьми, как мне это бесит? Зачем, блин, разводить туристов? Ну, ребята, ну вы же живете туристами. Ну, к вам не поедут в следующий раз люди, если вы так себя будете вести. Короче, рассказываю вам, что за фигня, вот она, блин, Турция. Вот, пожалуйста, все познает в сравнении. Помните, как я? Красивая камера, чувак. Красивая, блогер, очень. Очень, а? ты да? А да. А из Америки? Когда стали ну, вот, три года назад а начали. Короче, ладно, ребят, значит, смотрите, я приехал, подхожу к тассистам, говорю, ребят, сколько будет стоить, мне нужно до сюда доехать. 25 долларов. Я говорю, у меня 160 есть лир, хватит. Нет. Дальше они говорят, «Ну ладно, у нас есть таксометр, ты можешь заплатить карты, выйдет около 200 лир». Я говорю, окей, 200 лир, ну ладно, что, 2000 рублей. Думаю, да черт с ним оплачу, что делать, куда деваться, жара такая невозможна. Сажусь в такси, у них там вот эта пленка натянутая, вы видели. Жара, капец, я форочку открываю, говорю, да ладно, ладно, я кондер открою. Они экономят топливо, кондер включать на чуть-чуть, и для меня ничего не доходит, я весь, блин, вспотел, жара. Говорю, ладно, короче. Я уже, когда сел в такси, там уже было где-то, наверное, 60, может быть, или может быть, сколько? Нет наверное, 20 лир где-то 200 рублей уже было я думаю, что за история, за посадку может едем дальше мы сюда подъезжаем 170 или сколько, 170 накапало а он-то помнит, тот ему чувак сказал, что 200 лир где-то, говорит, нормально и, короче, он-то помнит, что должно было 200 лир быть что у меня, типа, 200, я на 200 рассчитываю берет в вот этот банкомат и начинает туда водить цифры. А я смотрю, он водит не 170, а 199 ага. или что-то такое. Я говорю, ты зачем 199 водишь? Он мне начинает, эй, берик, ширик, мерик, что-то по-своему. Говорю, что ты мне огородишь? 174, вбивай 174, я не буду платить больше. Я говорю, да вообще я сейчас записывать буду, и камеру достаю. А он такой возбужден, что-то там, а -а -а -а", как собака рычит. День, не, не. Смотри, нет, так, если хочешь, да нет, такси сколько можно, я уже использовал такси, у меня рядом, я дойду. А, спасибо, с... да, спасибо большое. Черт возьми, блин, какие-то помощники, таксисты, обманщики. Ладно, что, мне чуть-чуть осталось, есть мой отель рядом, сейчас дойду. Вот такой, ребят, пока контраст. Ребят, это жесть, блин, походу, реально туркам у них что, бизнеса нету, денег нету или что? Короче, я стою. На одном месте, вон там, где трамвайчики Просто смотрю, фотографирую все вокруг Историю, кстати, в Инстаграм публикую Подходит чувачок турок. А, чувак, здорово, зажигалки не будет? Я говорю, не, не будет, я не курю А что, не куришь, да? Я говорю, не, не курю а я, а я реально ничего не понимаю Ну, просто так с ним болтаю Я говорю, да не, не курю Я вот там работаю, туда, в Дубай Туда-сюда прилетел, завтра улетаю опять На Северный Кипр, туда-сюда на две недели А ты что, сам как? Чё, здесь давно, а что, с кем? Я, а я что-то даже без задней мысли, я говорю, ну один, надо было сказать, что кучу друзей, ну хотя что надо было, кто меня обидит, меня никто меня обидит, короче, я говорю один. Он говорит, а что один, а что где, где что друзья, а сам откуда, что как, где, э, все расспрашиваю. Ну, я так говорю, ну на английском мы с ним говорим, думаю, хоть с кем-то побеседую стою, и потом он мне говорит, слушай, да я, блин, ищу где пив выпить, а ты что хочешь? Я говорю, да я, я, я говорю покушть иду. Да пойдем вместе, я здесь место одно знаю, покушаем. А вот остальные сказал не искал место, пойдем, найдем сейчас место, я говорит, это прибухну, а ты говорит это покушай. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну пойдем сюда. А я здесь уже был, вот в этих местах. Я говорю, пойдем сюда. Он такой, да не, не, сюда, там ничего нет, сейчас карантин все закрыто, ничего. А я уже был все открыто. И таким мы с ним идем, а мне до... я уже понял, что это просто типа, ну, спос... ну развод. То, что в тебя притащить в наше кафе. То, которое, которое, как бы, прибыль мне принесет, да? И он такой, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, я сейчас тут кафе знаю. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Ну, тут все близко, все рядом. Я уже понимаю, что это развод, но, но мне самому интересно, чем это дело закончится. Я говорю, ну, окей, куда идем? Он говорит, а тут рядом, сейчас такси возьмем, 5 минут и поедем. Я говорю, о, нет, чувак, спасибо. Говорю, такси возьмем и поедем. Я говорю, ты что, сдурел? Здесь куча кафешек рядом, зона такая красивая. Что тебе еще надо? Самый центр. Да нет, нет, вот это, это, это фигня, здесь, здесь все закрыто, поедем сейчас туда, потом назад, вместе вернемся. Я говорю, нет, спасибо, давай, чувак, увидимся. Я пошел. Ну, пожалуйста, ну пойдем, я говорю, не, не, все, давай, чувак. Развернулся и ушел. А, жесть, конечно. Ладно, что, идем дальше, ребята, вот такие приключения у меня ночные. Пойдем искать дальше приключения. Ребята, время час ночи. нам сказать, что все равно. По сравнению с тем, что было, допустим, в марте, видите, народ нет-нет, доходит по чуть-чуть. Марти, совсем тихо было найти холочку. Спасибо. Спасибо. 301, правильно? Right? Huh? 301. да. Я думал, ты был в Садуки, я был в Садуки. Потому что у меня только один Да, нет проблем. Я просто спрашиваю твоего невозмутительного. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Короче, тем такая, ребята, пришел в свой отель, а он мне дал только один ключ. Я чик чик, а он не открывает улицу, только открывает мой рум. Я думаю, блин, что делать? Я пошел к его соседу. Я говорю, я здоровый чувак. Я говорю, я живу напротив. Помоги мне, пожалуйста, как мне попасть домой? Я хочу домой. Он говорит, давай. Он такой берет ключ, давай ключ. Берет ключ, подходит. Ту -ту -ту -ту -ту, по стеклу ключом стучит. Я говорю, чувак, ты сейчас всех разбуешь, ты что делаешь? Типа нормально, у нас так работает. И чувак выходит: О, извини, извини, но вы слышите. Сори, чувак, ты долго ждал, наверное. Да, извини, извини, я, че, да, один ключ Короче, все нормально. Ладно, че, витаминку сейчас принимаю. У меня там есть витаминка, витаминку на ночь. Обязательно лечиться. До Я вроде боже здоровый, но на всякий случай мне сказали, что надо витаминки принимать. И все, и спать, ребят, вот такой мой номер. Тишина. Никого. Кайф. Кайф. завтра пойдем. На завтрак где-то там наверху, на крыше, он сказал, завтрак. Так что пойдем позавтракаем, посмотрим чем кормить будут. Ладно, спокойной ночи мне. Блин, ребят, смотрите, какая тема классная. Я вызвал такси. И таксист говорит, ты знаешь, чувак, там большие пробки, поэтому давай, говорит, мы поедем, поп поплывем на плоту. Да, это будет стоить дороже. Он где-то с меня еще лишних возьмет, я не знаю, сколько. но так бы 200, а так он сказал, 260 будет стоить фиксировано. Но мы зато по именно плату. Круто, да, ребят? Смотрите, мы подъехали. И все, я говорю, что я пойду гулять. Он говорит, да, гуляй. Все, мы сейчас поплывем. То есть вот такая еще экскурсия включена в стоимость такси. Еду в аэропорт. Сегодня через два часа вальда в тебе Пас.